привет друзья мы снова вместе и сегодня я вам хочу рассказать про практику дыхания которую можно применять в своей обычной жизни очень часто спрашивают дайте какую технику дыхания чтобы не дома где-то там и не где-то там на тренинге да, у кого-то а не в каких-то специальных условиях а так чтобы я мог в течение дня на работе там в поездке Стоя в очереди, в метро да, или еще где-то, в своей обычной жизни применить эту технику дыхания и изменить свое текущее состояние на спокойствие, на расслабление, так успокоить нервишки свои. Дело в том, что через техники дыхания мы можем изменять концентрацию кислорода, углекислого газа в организме, Дальше изменяется гормональный фон, это влияет на изменение всей химии в организме, и это влияет на изменение сознания и эмоционального состояния нашего. Поэтому подобные инструменты крайне ценны в нашей обычной жизни, и это нужно применять, это нужно делать, это нужно уметь. И сегодня будет практика квадратичного дыхания которую можете применить на ходу или в любом удобном или неудобном месте. И эффект от этой практики будет спокойствие, релаксация, высокая степень сосредоточения внимания. Эта практика убирает весь ненужный хлам, все мысли вычищает очень хорошо для концентрации внимания, для того, чтобы сфокусироваться на какой-то там задаче, и э, исключить прокрастинацию, то есть вот эта вот пробуксовка. Данную практику нужно выполнять 10 минут, потому что эффект от данной пранаямы, она ну, так, так называется, э, наступает через 10 минут. Дело в том, что наш организм имеет определенное время, на, в, в, после которого он начинает реагировать на технику. Если мы, например, подышим меньше 10 минут, то наше... Физика, наше физическое состояние не изменится. То есть тело не успеет отреагировать на данную практику. Теперь сама техника. Эта техника называется практика квадратичного дыхания. Здесь должны быть равные части вдоха, задержка на вдохе, выдох и задержка на выдохе. И получается квадратик такой. Да? Для того, чтобы ее делать, вам понадобится метроном. Метроном – это такая штука, которая создает звуковой сигнал. Один щелчок в секунду. Вот он тикает. Где взять метроном? Скачиваете приложение в App Store, либо в Гугле, или просто заходите в поиск Google, набираете «Метроном». Все, вылазит метромон, «Метроном онлайн» и вы запускаете, обязательно ставьте шаг 60 ударов в минуту, то есть так, чтобы была секунда. И тут очень важно включить внешний источник звукового сигнала. То есть если вы будете мерить там по пульсу, это все не годится. Если вы будете про себя считать, это тоже не годится. Очень важно именно внешний источник звукового сигнала так, чтобы он был равный. Здесь все очень просто. Вы можете даже эту технику делать на ходу. То есть, включая метроном, подогнать шаги, когда вы прогуливаетесь под щелчок метронома и делать дыхательное упражнение. Преимущество этой техники в том, что по вам никто не заметит, что вы делаете данную практику. Вообще никто. Но при этом всем вы через 10 минут измените свое состояние на спокойствие, на уравновешенное, сосредоточенное, внимательное состояние. Это крайне важно в нашей жизни. И для того, чтобы приступить к данной технике, сядьте удобно, забейте в гугле метроном, либо мы сейчас прямо здесь поработаем через это видео. Давайте мы возьмем одно ребро 5 секунд. Смотрите. По метроному делаем вдох на 5 секунд. Задержка пять секунд. Выдох пять секунд. Задержка на выдохе пять секунд. Вдох пять секунд. Задержка. Выдох. Задержка. И так далее. Поймите принцип. Вдох 5 секунд, задержка 5 секунд, выдох 5, задержка 5. Получается, если мы нарисуем геометрическую фигуру, то это квадрат. Техника квадратичного дыхания. Данной практикой даже пользуются спецслужбы. После 10 минуты исполнения данной техники наступает определенный эффект. Этот эффект изменяет ваше поле, ваше энергетическое поле, ваше а, психологическое состояние, ментальное состояние, и также изменяется вся биохимия в организме. И здесь нужно просто отследить постэффект. Так вот, друзья, сейчас я рекомендую вам попробовать эту практику. Дышать нужно не меньше 10 минут по времени. Не нужно считать эти квадраты, как некоторые спрашивают, а сколько квадратов? Вообще не заморачивайтесь. Просто... Начали, через 10 минут закончили. И можно начинать с 5 щелчков на ребро, можно начинать с 10. Но в нашем организме есть определенный процесс, процесс восстановления на уровне клеток. И для того, чтобы запустить данный процесс, необходимо дойти до такого уровня, что вы делаете 20 секунд на ребро. 20 вдох, 20 задержка, 20 выдох, 20 задержка. Если вы в таком режиме подышите 10 минут, то ваш организм запустит процесс восстановления на уровне клеток и процесс очищения организма от шлаков из межклеточных пространств начнет высвобождаться выходить токсины, шлаки и то, чем наш организм загрязнен. Но опять же задача очень непростая. попробуйте хотя бы сделать ребро по 10 минут на каждое это уже сложно но если вы дойдете до 20 это молодость это очень медленное старение организма поэтому йогины они могли продлевать жизнь дело в том что через дыхание мы получаем ключ и доступ к нашей химии организма к химии нашего тела к биологическим процессам для того чтобы этот ключ освоить получить нужна тренировка если нет тренировки то ничего не произойдет данную практику можно делать каждый день утром там или вечером или днем неважно от 10 до там получаса то есть если подышать полчаса то эффект очень мощный будьте аккуратнее, потому что будет изменение состояния сознания ну что друзья готовы попробовать Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик, распространяйте это видео, пускай люди узнают о том, как можно изменять текущее состояние сознания на ходу. Увидимся, пока!